Тем временем у нас на старте следующая пара Дмитрий Люк и Сергей Межиевский. Дмитрий Люк выступает на БМВ. Если вам не знакомо это имя, это также двухкратный чемпион Украины, чемпион Восточной Европы по дрифту. Как отрывается Дмитрий Люк на своем BMW. Даже мы не видим Сергея Межиевского в кадре. Очень он стал, Сергей. Ой-ой-ой. Стремительно пытался догонять, чтобы не в вверх, главное. Вылетает за трассу. Сергей Межневский, разворачивается. Ну а Дмитрий Люк тем временем финиширует, завершает свой заезд лидером. Имеется в виду в позиции лидера. Сейчас они поменяются местами. Дмитрий Люк будет в роли догоняющего. Ждем зеленый свет светофора. Есть. Есть старт. Сергей Межиевский в роли лидера, Дмитрий Люк в роли догоняющего «Жигули БМВ». Пока что «Жигули» вырывается вперед, но стоит не забывать. Ух, как быстро Илюк подстраиваться просто. Давай, давай, давай. Ближе. Теряет немножко угол Межиевский в это время. Илюк обгоняет его. Дмитрий Люк проходит дальше в сетку ТОП-16. Опытный Волк из Одессы и относительный новичок из Киева. Новичок в дрифте, но не в моторном спорте. Константин занимается мотоциклетным спортом. Ну и решил поразвлечься зимой на Жиге, а летом у него есть GT86 мятного цвета, который, наверное, знает весь русскоязычный интернет. Отрывается Дмитрий Люк, причем я хочу вам сказать, что отрыв начался именно с момента, где, в принципе, вторая дорожка тоже должна ускоряться. В свою очередь Константин Андреев из-за большого расстояния допускает несинхронный. Здесь уже выравнивается Константин Андреев, на ровных колесах пытается уже хотя бы финишировать. Ну да, быстрый темп у двукратного чемпиона Украины на BMW. Ну, правая сторона сетки тоже не самая простая. Ух ты, на 108 ждет достаточно сильные пары тоже. Есть старт, ой, близко. Как и на первом этапе Дмитрий Люб просто в багажнике Жигулей здесь немножко подотпускает Константин Андреев, Дмитрий чуть-чуть опаздывает с перекладкой, заезжает внутрь в базу Константин Андреев допускает разворот, контакт. Уже интересно даже, чье крыло оказалось мощнее. Результат очевиден. Дмитрий Люк э, проходит в топ-8. Э, достаточно сильную пару. Вот Максим Миллер. Дмитрий Люк. Миллер э, лидирует в этом заезде. Дмитрий Люк будет в роли догоняющего. Достаточно высокий темп показывает Илюк в, на этом этапе, на своей BMW. Здесь замешкался на разгоне и люк по внутренней траектории старается догонять Миллера. Синхронный люк! Хорошо! В базу прям заезжает! Очень хорошо! Мне кажется, этот Одессит что-то знает в настройке автомобилей. Очень неплохо. Но К первой дуге есть вопросы. Итак, есть старт. Дмитрий Люк разгоняется. Максим Миллер отстает на разгонке очень сильно. Дмитрий Люк кликует. Там какая-то проблема на постановке, мне показалось, с двойной постановкой. Но, тем не менее, у Миллера огромнейшее расстояние. Пытается резать Максим. ой, И тут подъезжает Миллер. Но вылетает в Бруствер. Неправильная траектория приводит тяжелую касатку прямо в Бруствер. И по результату этого заезда Дмитрий Илюк проходит в топ-4. Готов, готов. Зеленый свет, поехали. Алексей Виговский пытается раскочегарить свою шестерку в погоне за Дмитрием Илюком. Но очень темповая 36-я у Илюка, я прям удивляюсь. Он прям... Вырывается от всех. Здесь не ну, средняя траектория у Илюка, но и виговский расстояние сокращает. виговский расстояние отлично, но не вынесет ли его эта траектория на широкую? Нет, нет. Чуть-чуть черканул Бруствер, но в целом виговский хорошо держится. Ну и Люк, соответственно, в роли лидера, так сказать, удрал. Из-за этого у нас, получается, нюанс. Есть старт, поменялись местами Виговский с Илюком Виговский теперь в роли лидера Разгоняется Виговский И Люк Чуть-чуть отстает, есть синхрон На постановке, с меньшим углом опять срезает И Люк, при этом Виговский по широкой Да нет, где-то такая же траектория Средняя тра... траектория показала, что он Шире ехал Здесь хорошая перекладка, расстояние Здесь было у Виговского ближе Опять черкает, он Брустер корректируется, и Люк при этом э, шире, без, практически без коррекции, проезжает эту зону. И есть решение судей. Дмитрий Люк проходит финал. Дмитрий Люк седьмой в квалификации лидирует в этом заезде. Артур Подложный восьмой в квалификации и в роли догоняющего в этом заезде стартует Артур. Как и в предыдущих своих заездах вырывается вперед, пытается раньше ставиться Артур, но нет, нет, это была не попытка постановки. Опять же таки, по внутренней траектории, из-за того, что лидер немножко вырвался дальше лидера, по внутренней траектории приходилось ставиться, но здесь очень хорошо прессует Артур его, расстояние в... меньше, чем в корпус. И сокращает его к финишу. С большим углом, даже. Ничего себе! Артур подлужный сегодня очень сильно едет. Посмотрим, как поедут участники, поменявшись ролями. Есть старт. Артур подлужный. Вырывается вперед. Дмитрий Илюк. Не отпустит ли он его. Здесь расстояние больше. У Илюка несинхронно постановки есть, но он и был. Минимальный, он и был. Подлужный шире первым, да. Почти синхронная перекладка велика. Ой-ой-ой, Илюк заугливается. Артур подлужный, посмотрите. Чуть-чуть чиркает Бруствер, но Дмитрию Илюку приходится серьезно догонять его. Ой-ой-ой, заугляется Илюк. И у нас есть новая сенсация, о которой вы узнаете уже на награждении здесь. Это призеры второго раунда. Битлук снова дрифт. Алексей Веговский Александр Косогов Дмитрий Люк Ну, а мы ждем Третий раунд Который запланирован на 9-10 февраля Но будем смотреть погоду